всем привет дорогие друзья вы на канале samsung просто кстати в описании видео есть ссылочки на такой же точный канал только на яндекс Цен. и возможно нам скоро придется туда переходить если youtube заблочит а скорее всего его все-таки заблочит также дорогие друзья там в описании видео есть ссылочки на телеграм-канал samsung просто и на вайбер канал samsung просто ну а мы дорогие друзья об обновлениях сейчас Идет просто повальная истерия, где постоянно все говорят, кричат, не вздумайте обновлять приложение в Galaxy Store или там а, Google Play, а, вернее, а, Play Market а, и, или вообще свой смартфон. Хочу вас сказать, дорогие друзья, не далее, как вчера. Я уже все обновил, а на своем основном смартфоне, который, на, с которого я сейчас снимаю это видео, я обновляю все каждый день, и у меня все прекрасно работает. Поверьте мне, что если захотят нам что-то здесь урезать или заблочить, у них для этого есть совершенно другие методы. И для этого не нужно им ничего обновлять. Поэтому, дорогие друзья, не бойтесь и обновляйтесь без проблем. Если вы хотите пройти в соцсети, которые недоступны на данный этапе такие как Facebook и Instagram у многих, да, поэтому вам нужно просто установить vpn приложение на ваш смартфончик Galaxy и через него входить в ваши соцсети Facebook, Instagram и Twitter. Как это сделать? Пожалуйста, в описании видео будет ссылочки, проходите и все делайте себе на здоровье. Вам же, дорогие друзья, я напоминаю, что вы были на канале Samsung, просто подписывайтесь на канал, делитесь видео со своими друзьями в социальных сетях, ставьте лайки, пишите комментарии,